Приехали на заказ. Сегодня у нас в работе 10 лада веста 2020 года выпуска. Ну что ж, приступаем к работе. Это была у нас последняя Веста. Убираем программатор. Пробуем запускать. Кнопки открывают, закрывают. Все не стал снимать. Потому что это реально тяжело. Все ключи пришлось делать на выезде. Вот эти все машины уже все готовы. Часть уже отвезли. Отпустили. Если у вас таксопарк, можете приезжать. Вот сейчас у нас была задача сделать все ключи вот такие, запасные. И здесь машина у нас готова.